Одна вещь, которую вы бы изменили в прошлом человечестве. 2 марта 1917 года. Если бы царь не отрекся, а проявил себя жестко и сохранил монархию, вся история Земли пошла бы иначе и лучше, чем она пошла. Три отличительных черты математика. Отрешенность от мира. Обязательно, абсолютно, от мира, от денег, от таких вещей. Значит, умение, умение мыслить в чрезвычайно неожиданных направлениях. То есть вылавливать моменты, когда все мыслят некоторым шаблонным образом и понять, как именно не шаблонно нужно здесь помыслить, чтобы достичь каких-то там новых прозрений. И третья, третья... А, ну, как какое-то эстетическое чувство, нужно видеть красоту в математике, которая выше, чем красота там, самых великих картин. Вот, вот, как бы эти три вещи. Кто ваш пример для подражания? А, ну, на, наверное, их, в общем, довольно много, но если брать там э, в России, брать то Лобачевский, если вообще по всей, э, по всему миру и так сказать, за всю историю, то, наверное, Эйлер. Ну, в общем, они оба, на самом деле, русские. Эйлер, он стал совершенно русский в конце жизни уже.